Всем привет дорогие друзья и в этом видео я вам покажу как перекрывать свой убыток и как приспосабливаться к рынку. Даже к такому рынку как криптовалюта. Это видео будет очень интересным и там будут очень интересные сделки, поэтому рекомендую посмотреть его до конца, из него вы извлечете большую пользу. Приятного вам просмотра. Итак, давайте начнем нашу торговую сессию на криптовалюте. Я уже заключил одну сделку и сейчас объясню суть моего захода. Смотрите, у нас здесь очень сильный Уровень поддержки, цена от него оттолкнулась и у нас повторяющаяся ситуация. На криптовалюте нужно смотреть за ситуациями, которые постоянно повторяются. Вот цена дошла до верхнего уровня, сопротивление и далее произошла небольшая коррекция. Все у нас повторяется и далее должно опять же продолжиться движение вверх. То есть абсолютно идентичные ситуации произошли. Криптовалюта постоянно разная и многие стратегии сначала могут работать, а потом нет. И также фигуры, уровни это всего касается. То есть здесь может все работать не так, как на обычных валютных парах. И поэтому нужно смотреть за price экшеном то есть похожими ситуациями. Что у меня успешно получается делать? Итак, остается одна минута. Давайте подождем окончание этой сделочки и будем заключать еще несколько штук. Остается 10 секунд, как видим наша сделка заходит в плюс. Смотрите, я зашел на коррекцию, то есть произошла коррекция от импульса вверх, которая, ну цена отскочила от уровня поддержки, произошел импульс вверх, далее вот эта вот коррекция и я зашел на дальнейшее движение вверх. И все в принципе достаточно просто, я просто посмотрел на предыдущую ситуацию, они абсолютно идентичны. Ситуация у нас повторилась, и здесь можно еще раз зайти вверх, и нужно подобрать время экспирации. В принципе, я думаю, здесь подойдет любое время экспирации, кроме минуты, но я зайду также на 3 минуты до конца жизни этой свечи. То есть сейчас должен вот этот вот локальный уровень у нас пробиться. И продолжится дальнейшее движение вверх. Давайте подождем результата этой сделки. Смотрите, произошли у нас непредвиденные обстоятельства и цена произвела ложный пробой. И сейчас нужно пронаблюдать за тем, что будет происходить дальше, чтобы точно перекрыть свой убыток. А как видим, у нас также здесь есть сильный уровень и возможно это просто и очередная коррекция и движение вверх продолжится, но нужно в этом убедиться. Давайте подождем, перейдем на 5-минутные свечи и посмотрим, что здесь у нас происходит. Возможно, цена идет на пробитие нижнего уровня поддержки. Это тоже не исключено. Да, сделка у нас заходит в плюс, но ничего страшного, это рынок, тем более криптовалюта, такое у нас бывает. Но, как видим, цена у нас продолжает идти вверх. Давайте я зайду здесь на 4 минуты. Перекрой свой убыток. Все же я думаю, что этот локальный уровень у нас пробьется. Но если даже сделка завет в минус, я все равно это видео выложу. Я вам все буду показывать. Давайте с вами подождем. Очень опасно. И здесь я совершил ошибку, я уже заметил. По своей невнимательности. И это может мне дорого обойтись. Остается 10 секунд. Я так понимаю, эта сделка зайдет в минус. Сейчас я вам объясню про ошибку. Да, к сожалению, ошибся со временем экспирации. В, первой, в первом случае, как вы можете заметить, я поставил на конец жизни 5-минутной свечи. До конца жизни оставалось 3 минуты и сделка у нас закрылась в минус, то есть образовалась красная свеча. Здесь я поставил также до конца жизни свечи и опять же у меня последний момент закрывает в минус. И остается у нас последняя третья ступень. Уровень у нас, как можете заметить, достаточно сильный. И с трудом он пробивается. Скорее всего, здесь нужно заключать уже сделку на понижение. Очень сильно тянет его вниз. Но я не до конца в этом уверен. Вот, как можете заметить по теням, он сильно отскакивает от нашего верхнего уровня сопротивления. И самым, думаю, разумным здесь решением будет зайти... От этого уровня, который не может у нас пробиться, если цена до него дойдет. Зайти на него на 2 минуты, как вы можете заметить по предыдущим ситуациям. Итак, здесь нам нужно хорошо поймать момент. Смотрите, у нас происходят огромные тени. То есть цена делает резкие импульсы вверх и потом откатывается. Но тень у нас э, свечи у нас всегда красные. То есть нужно подождать импульса вверх и зайти до конца жизни свечи Чтобы свеча закрылась у нас красной и сделка зашла в плюс То есть от импульса должно произойти дальнейшее движение вниз Здесь я думаю хорошее место для заключения сделки Зашел он на 4 минуты до конца жизни свечи и посмотрим сработает ли мое предположение это у нас последняя ступень, третья. И либо сейчас я получу просадку, либо получу большую прибыль. Давайте наблюдать. Итак, остается 10 секунд. Очень резкие движения цены на криптовалюте. И сделочка у нас заходит в плюс. Если честно, она заставила меня понервничать. Да, хоть эта сумма небольшая, но я все же себя накручиваю так, что как будто представляю, что это у меня большая сумма денег, чтобы тренировать свою психику. Смотрите, о чем я и говорил. Давайте разберем эту ситуацию подробнее. У нас происходят огромные, это 5-минутные свечи, у нас происходят огромные импульсы вверх, после чего происходит откат, и свечи у нас закрываются красным цветом, то есть на понижение. Я дождался как раз этого импульса и зашел на конец жизни свечи. Я выбрал время экспирации 4 минуты, и через 4 минуты у нас 5 свеча закрылась красным цветом. И сделка у нас зашла в плюс. Плюс ко всему, я учел все свои ошибки. Как вы можете заметить, я в первой сделке поставил на пробитие локального уровня вверх. Далее уровень у нас не пробился и произошла коррекция. Я опять про поставил по своему прогнозу, потому что был уверен в пробитии. Но опять же, криптовалюта себя повела не так, как мне нужно. И тогда я уже учел все ошибки, учел то, как себя ведет криптовалюта и оценил этот уровень а, двумя первыми ступенями. И закрыл третью решающую ступень в плюс. У меня практически всегда закрываются третьи ступени. Хорошо, потому что как раз я приспосабливаю к рынку за это время и все анализирую. Особенно актуально это на криптовалюте. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, вы приобрели из него пользу. Спасибо вам огромное за просмотр. Желаю всем профит и успешных сделок. Приспосабливайтесь к рынку и помните, что рынок, он живой. Он не будет следовать по вашему анализу. Вы должны сами к нему приспосабливаться. Вот такой вот вам совет. И всем пока.